Первая песня Рождественская. Рождество. А в Рождество так вольно дышится и песня ангельская слышится. Давайте будем с ангелами пить и серафимами гореть. Давайте будем с ангелами пить и пред Творцом благоговеть. В Рождество, В Христовом, В Рождество, Светлое Рождество, а в Рождество так сердцем молится, и все земное успокоится, давайте будем верить и любить, и в небе с ангелами плыть. Давайте будем верить и любить, Творца за все благодарить, Рождеством... В Рождество Христово, в Рождество, Светлое Рождество. В Рождество, в Рождество Христово. Испокойте до да славы вышних Богу В человеках мир Божий Сын родился Да дивный свет явился Он принес нам радость Царство вечный пир Царство вечный пир А в Рождество Душа так любится, и все плохое позабудется. Давайте, давайте будем верить и любить, И в небе делами плыть. В Рождество, в Рождество Христова. Рождество Спасибо Следующая песня Даже не знаю, как она называется Ангелы, Ангел вот так она называется Про ангелов тоже Продолжая Тему ангельскую Нормально. сделал ¿no? Царя наивный этот пляс, Когда в любви мы Бога славим, Всевышний призывает нас. Ангелы, ангелы, славят Бога, Ангелы, ангелы, ангелы, Все танцуют, ангелы. И мы, как дети, На голубой планете Славим Ангелы, ангелы, все танцуют ангелы, ангелы, ангелы, славят Бога ангелы, и мы, как дети, на маленькой планете. О! -о, -о, -о! Эй, эй, эй! Иисуса дети увидали. Подняли слова гам, гам, гам, гам. Ученики им запрещали. Но он сказал апостолам, Если замолкнут эти дети, То ко мне все вас запьют. Непримолчимы мы во свете, Прославим Бога, там и ведь ангелы, ангелы, все танцуют ангелы, Ангелы, ангелы, Бога славят ангелы. И мы, как дети, на маленькой планете, Славим Бога ангелы. Солнце и луна, и деревья, и трава, и даже ангелы, ангелы, все танцуют, ангелы, ангелы, ангелы, славят Бога, ангелы, и мы, как дети, на маленькой планете славим Бога. Спасибо. Чуть-чуть взбодрились После Такой веселой песни Споем еще одну веселую песню Следующая песня называется Новая Одисабеба Это Про город Одисабеба Столица Эфиопии А море мне по колено Просто я счастлив необыкновенно А море мне по колено Хотя я не пьяный, не пьяный Быть может это так странно Весь день танцевать под барабаны Но все же Ликует земля, поет и царицы южные, потомки верные живут по мудрости, Соломуновая, нико дети в глазах у неба, мир тебя и Они разгонят свои печали. В горячем воздухе под горами висели сердца, вкусят хлеба, мир тебя не запепа. Зашло на востоке и снова в пыли Мои ноги о а солнце, как из Полин, хотя похоже на блин, А горы. Затрах небосвода, где город, Сах голос Сахары приходит с ветрами, где чувства и слова свобода, все то, что останется с нами. Царицы южной, потомки смелые живут по мудрости, Соломоновая, не как дети, в глазах у неба мир. Они разгонят свои печали в горячем воздухе, под горами и сердца вкусят хлеба. Мир тебя диссапеба. Спасибо. А? следующая вещь называется цветы в жилищах верных голоса веселья. Да и в молчании нету пустоты, там нет нынья от безделья, там распускаются прекрасные цветы. Верных, истинная вера И со смирением несомые кресты И Там царит такая атмосфера Что распускаются прекрасные цветы Ведь там, где простота, там и высота, Там, где чистота, там и красота. Там, где, там, где... верных ангел поселился, Он был к ним послан с горней высоты. И вместе с верными он там возвеселился, увидит добро, цветы. О, -о, -о, О, небесной лепоты, О, -о, О, небесной красоты, ведь там, где простота дамы. Там где чистота, там и красота Там где, там где И я там был в чертогах этих Стоящих будто на краю мечты и пил там чай, и удалил печали, увидев эти дивные цветы. О-о-о, небесной лепоты, о, -о, о небесной красоты. Спасибо. Естественно жить. Не спрашивай меня сегодня ни о чем. Я ныне многого, увы, не знаю, но я в надежде свечи возжигаю и верю в то, что знает все Лишь тот, кто создал все И если хочешь плакать, плачь Я с тобою слез не прячь Не порвется, может быть, тоненькая нить Тоненькая нить из глубины души Верою своей держи за эту нить Верить, чтобы жить, верить, чтобы жить, верить Жить, жить, жить, слышишь, верить Жить, жить, жить А жизнь, как недописанный куплет. Как хорошо, что есть горячий чай, А мы с тобой знакомы столько лет. Ты на меня сегодня не серчай, И если хочешь плакать, плачь, Я с тобою слез, не прячь, Не порвется может, быть. Тоненькая нить Тоненькая нить Из глубины души Верою своей дыши И держись за эту нить Верить, чтобы жить Верить, чтобы жить Верить Жить, жить, жить Слышишь, верить Жить, жить Жить. И что сказать не знаю, словами все не скажешь Вот оно как бывает, вот они чувства наши Но мы с тобою вместе, и значит все не так уж Там уже знаешь, Рождество Но если хочешь плакать, плачь, я с тобою слезу не прячь, не порвется может быть То негая нить, то негая нить Из глубины души верою своей Дыши и держи за эту нить Верить, чтобы жить, верить, чтобы жить Верить, жить, жить, жить. Слышишь, верить Жить, жить, жить Спасибо С Рождеством Хорошо Ну и в заключение исполню песню Пели птицы на заре Обычно я ей завершаю свои творческие выступления Пели птицы на заре А собаки сбились в свору Он оставил на заре И взошел на гору. Он оставил Назарет. И взошел на гору. Это не философия, нет, это не психоз, просто. Симон бросил лодку и сети, Когда рядом проходил Христос Да, Симон бросил свои лодки и сети, Когда рядом проходил Христос, И Он пошел за ним на... Притчи он открыл уста. Люди на простом примере мудростью Ешуа обновились вере. Обновились вере. Это не психология и не массовый гипноз. Просто Леви бросил все свои деньги, когда рядом проходил Христос. Левый Матфей оставил все свои деньги, Когда рядом проходил Христос, И Он пошел за ним, най Зашли в тупик, вожди, задрогнулись, но лишь страдальцы лик по них, и мертвые проснулись, лишь страдальцы лик по них, и мертвые. Это не галлюцинация, не экзальтация, да слез. Просто у Клеопы горело сердце, когда рядом шел воскресший Христос. Просто учеников чиников. Рядом с ними шел Христос, и они пошли за ним. Христовым.